Любая магия творится двумя силами. Силой знания и непосредственно силой, канала. Информационным каналом, который дают твои покровители, те, которые имеют право на магию, имеют право на магическую силу. Твой разум является неким дешифратором этого потока, информационного потока. Матрицей же для этого дешифрования является индивидуальный ваш рунический код, ваша индивидуальная вещь, которую вы впустили в себя, и она как фильтр преломляет эти магические силы по своему. От того, каков этот код и как вы сумели с ним в него вживить в себя, изменить себя, так и будет простраиваться ваша дальнейшая работа, потому что настоящая магия начинается именно сейчас. А поскольку это новый цикл, новый этап, достаточно неожиданный, возможно, с неожиданным эффектом для вас, вы должны запомнить новые правила, которые будут существовать в нашей с вами работе. Мы будем работать с каналами богов, это не рубильник, который включил-выключил. Боги существа со своими равными. если они считают, что Поток, который пускается от их силы, от их источника сюда, через ваше сознание, не может пробиться через тот фильтр, через, ту через тот рунический код, который у вас есть. Боги не хотят пускать свой поток в вот определенное сознание. Либо не конфликты, либо не старые долги, либо рунический код составлен таким образом, что он будет неизбежно фильтровать получаемую информацию, фильтровать получаемые потоки и оценивать их как правильные и неправильные. А вот чего боги категорически не любят, так это когда их силу и их знания оценивает человек как правильные и неправильные. Таким образом, новая форма, скажем так, наших занятий, она поможет вам еще более разобраться в себе, не с точки зрения своего внутреннего субъективного восприятия, как я о себе думаю, а я и взаимодействия с божеством. Как складываются наши взаимоотношения. Это понятно? Хорошо. Первая сила, которую мы с вами постигнем, первая сила, которую мы узнаем и пригласим для собственной трансформации, конечно же, это сила Бога-Отинга. Его называют всеотцом, его называют одноглазым, его называют странником, его называют ужасным, его называют повешенным. И вообще у него огромное количество хейти, которое в переводе с древнескандинавского называется прозвище. Каждое хейти бог получает не просто так, оно отражает какую-то грань его личности. И у Одина этих граней очень большое количество, по крайней мере на сегодняшний момент выявленных через саги, через летописи, через какие-либо источники эти хейти насчитываются больше двухсот, то есть трехсот, но первые источники говорят, что у каждого бога, бога, который проявляет себя здесь так многогранно, как проявил Один, так многогранно, чтобы стать верховным богом огромного пантеона, у него, как правило, не менее тысячи имен, то есть не менее тысячи граней. Это вот такой алмаз с огромным количеством граней. Какой бы гранью он не повернулся, это всегда будет новая форма. И как только Одина не называли, и называли и его и ужасным, и повешенным, и отцом ратья, и отцом битв, и да, и пожирателем трупов, там, и же алчущим крови, то есть у него от самых ужасных, ужасных, кровожадных на и названий, так и до самых высочайших, до самых уважительных, все отец премудрый да, воин знания, дуб знания. И так далее. То есть называли его по-разному. Это говорит о том, что формы, в которых он может проявляться, здесь достаточно большое количество. И нет фактически такой саги, нет, такой, нет такого мифа, где бы Один не выступал в качестве, если не главного героя, то хотя бы косвенно участвующего лица. И если не лично он, то по крайней мере всегда идет ссылка на него. О боге Одине мы знаем из двух основных источников. В эпоху дохристианскую или в тот ту -то эпоху, когда христианство только-только начало заходить. Написана она и Саймоном Мудрым, тем сказителем, который собирал информацию и еще не имел такого жесточайшего христианского влияния, христианизация имела возможность записать все саги старшей эды практически без искажений. Но второе становление скандинавской традиции было выражено в младшей Эде которая так получила такое название, исключительно потому, что она позже была создана. Создана она была в 12-13 веке нашего времени, нашей эры и создана уже, конечно, монахом, тем человеком, который имел включенность в христианскую традицию. Иснори отразил историю формирования древних богов уже с изрядным налетом христианизации. Да, таким образом, как бы делая реверансы во все стороны и в сторону старых богов и в сторону новой религии, которая этих богов, если не пыталась изжить, то хотя бы частично поглотить в себя. Вот такими вот реверансами по сути и способствовали Древние писатели как раз именно тому факту поглощения, ни в коем случае не сохранению традиций. Потому что сейчас нам приходится выхолащивать, освобождать от христианского налета э, саги и предания, которые, которые нам необходимы для понимания смыслов смыслов, которые пытались оставить для нас древние боги. И явно они не пытались до нас донести информацию, как человеку выжить. В христианской среде, Боже сохранить. Они как раз пытались донести на да, что-то другое, начиная от конкретных четких указаний в речах высокого, как действовать, как жертвовать, как себя вести, как дружить, как воевать, как любить, как, как семьи заводить, то есть там четко и конкретно, заканчивая завуалированными историями, приближенными к житейскому материалу. Вот, это, вот эта житейскость, она с одной стороны упрощает для нас понимание, а с другой стороны очень сильно сбивает нас. Потому что человек, изучающий деяния богов и героев, изучающий деяния богов через призму человеческого понимания, неизбежно столкнется с тем, что Деяние бога для понимания происходящего надо упростить, то есть не низложить его до состояния человека. Таким образом история, сказка, рассказанная про бога, становится сказкой, рассказанной про человека. И только лишь небольшое количество людей, имеющих длинную память, то есть магию, не забывающие, зачем они это все упрощают, не забывают и Потом развернуть это обратно, то есть в сторону упрощения, в сторону усложнения, опять дать, придать Богу его же собственную форму до уровня вселенной, там, откуда она и взялась. Понятно объясню. Человек, который читает описание Бога, упростив его однажды, не позволит Богу возвыситься. Это лишает его правильного понимания информации, которую несет Бог. Бог не войдет в то сознание, которое его умоляет, которое его оскорбляет, которое его унижает. И вы должны это помнить. Перебирая саги, сказания у древних северных божествах, мы ни на одну секунду не должны забывать одну простую истину. Речь идет не о людях. Хотя выражается это все именно в, человеческую, в человеческой подложке, в человеческой форме. И каждая история, она аллегорична, это не просто история, он пошел, она пришла, они влюбились, по ней поссорились, они друг друга поубивали, ну и что, а ничего, как в человеческом мире, а ничего это не значит, просто жизнь. Так вот это у них просто не жизнь, это алгоритм, алгоритм достижения результата, который они пытаются нам в такой сказительной форме донести до нашего сознания и разумеющий сумеет развернуть этот эту аллегорию на все уровни жизни, а не только на жизнь человеческого бытия, неразумеющий же так и оставит его в плоскости своего обычного восприятия, умоляя бога в своих собственных глазах, не подозревая, что он умоляет и себя в глазах бога. Ибо ответ всегда адекватный. И то, что люди потеряли контакт с богами, не в основном, скажем так, и не без того, что неправильно относились они к древним мифам и преданиям, а еще потому что они потеряли связь со своими богами, потеряли их защиту, потому что умаленное существо не имеет права защ иметь защиту такого разума такого масштаба, как боги, о которых мы с вами будем сегодня говорить. И это было преамбула, чтобы вы понимали, что речь мы будем вести не о сказках о людях, а о мифах и легендах, преданиях, о деяниях богов. И если бог своим деянием совершил здесь какое-то действие, что привело к определенному результату, неважно какому, то это действие и результат становятся законами для всех. Это алгоритмизирует пространство, математически его перепрошивает таким образом, что если так будет поступать каждый, то так также каждый получит точно такой же результат, без исключения. Каждый, вне зависимости от того, какой ты касты, какой ты вероисповедания, какого ты пола, какого ты возраста, это имеет отношение ко всем. Таким образом, разбирая алгоритмы победы и поражений богов Северного Пантеона, мы с вами будем пробуждать эти же самые алгоритмы в самом себе. Один первый нас учит этому, учит всей своей жизненной истории, которая описана в человеческой форме, но и таковой не является, это повторяю всего лишь описание. Отчасти мы с вами этой легенды уже коснулись, легенда о формировании мира, космогоническая история о том, как Один, Вилли и Ветри брата Формировали систему девяти миров. Мы с вами говорили о великане и мире, который образовался вследствие извечного первоначального конфликта. И что это тропоморфное существо, великан и мир зародился по причине конфликтов двух сил огня и земли. И этот конфликт породит за собой все остальные формы жизни но эти формы жизни должны были быть подчинены порядку и вот таким формированием порядка и занялись три брата Один, Вилья и Вен. Тело и мира было расчленено на части, разобрано и из этих частей были созданы девять миров. Легенды рассказывают нам о том, что Каждый, каждая часть послужила творением своего мира, но плоть и мира прародителя когда-нибудь должна будет возродиться обратно. Это говорит о том, что конечной формой, конечной задачей такого процесса творения это обратное объединение всех миров. Тогда, когда они закончат свою, свой рост, тогда, когда они закончат свое развитие. И когда боги, сотворили эти миры, вначале они были связаны между собой весьма условно, то есть практически не были связаны. И закон равновесия нарушался люто. Был какой-то мир Йотунхейма, был какой-то мир Ванахейма, на месте Мидгарта вообще ничего не было, а если и было, то была совершенно безлюдная, непроявленная часть. Мира Ахель, если он и был, то он не был связан с этой системой. И мир Сварта -Хейма, и мир Альф Хейма еще не выполняли тогда всех тех функций. Но зато мир Асгарда первое, что они сделали, и давай веселиться. Помните, мы говорили с вами об этом на последнем занятии. И вот когда это произошло, в ворота Асгарда постучались три девы, три йотанши три нормы, которые сказали, ребята, так дело не пойдет. Если уж вы взялись реальность, если уж уж любите творить программу, будьте любезны, доведите начатое до конца. Прежде всего соблюдите закон равновесия. Раз. Второе. Поставьте все ваши деяния под контроль. Невозможно что-либо сотворить и не контролировать. Да? Это как мать, которая родила ребенка и в общем-то все. Это достаточно. Выживет этот ребенок? Вряд ли. Вырастет ли он хорошим человеком? Тоже как посмотреть, то есть в любом случае, пока твое дети еще растет, за ним нужен контроль. И контроль должен быть достаточно специфическим, то есть все миры должны быть связаны какими-то специфическими связями, и эти связи должны быть контролируемы как всем сонящим богов, так и каждым богом в отдельности. У каждого должна быть своя миссия. Для того чтобы получить инструмент связывания Один и пошел на жертвоприношение. Он принес в жертву себя себе же, как говорят это. Бог созидатель самому факту созидания приносит жертву, свою природу, свою старую личность. Для того чтобы девять долгих ночей он висел на ветру, никто не питал, никто не поил, и через девять ночей он со стенанием упал с древа и к Игдрасиль и за свою жертву получил методы связывания, несвязуемых вещей. Он получил руны. Причем для каждого мира он получил свои руны. Для людей одни, для альфов свои, для асов свои, для свартов свои и так далее для каждого мира. И каждый мир, получив свои руны, получил свой инструмент, как связываться, а инструмент обычно дается под задачу. Под задачу не дается абы как. Тому, кто чинит машины, да, то есть занимается слесарным или каким-то делом, да, вряд ли понадобится столярный инструмент ему их не дадут, а если и дадут, то он им не будет пользоваться. Здесь тот же самый случай. Людям были даны те инструменты, которые нужны им для деяния и каждому миру, жителям каждого мира должны, должны быть выданы также свои инструменты для деяния. Единственный тот, кто обладал всем инструментарием, это был конечно же сам Один. В справедливости сказать, мы упоминали уже об этом, о том, что Один, Верховный бог северного пантеона, я не буду произносить по возможности слова скандинавского, потому что это будет не совсем точно. Скандинавия это довольно таки ограниченная земля, а северные земли это в том числе и наши, на которых мы живем, аж до самого Белого моря. Туда, туда, туда. Это ну, никак не Скандинавия, но север. Поэтому мы постараемся употреблять именно этот термин, да, не э, умаляя возможностей богов. Так вот верховным богом северной семьи был изначально, конечно, не Один, им был тюр. Когда боги затевали проект, проект по формированию цивилизации, основой основ любого закона и любого правила выживания как богов, так и людей, так и любого другого существа в этом мире, должен быть закон доблести и чести. И тюр, как никто другой, в большей степени отражал эту функцию, он был воин, доблестный, честный, соблюдающий правила, именно через этот принцип он руководил всеми. Но после того, как постучались норны в двери Асгарда и поставили богам на вид их неверное поведение, они были вынуждены подключить в систему те неры, которые невозможно контролировать только лишь с помощью доблести и чести, но невозможно. И богам очень скоро пришлось в этом убедиться. Мир Хельм, Мир Свартальхейм, Мир Нифельхейм, изначальные, темные, вибрационно сильные миры, которые живут по своим законам и совершенно не собираются подстраиваться под то, что внушают и доводят до их мнения асы, честь, доблесть и так далее, для них это все иной звук, да? то есть, может быть, а может не быть, в зависимости от задачи. И, конечно же, Ютунные хранители древней памяти, связавшись с этой программой, начали проверять ее на устойчивость, они а древние силы, они говорят хорошо, окей, ребята, хорошая программа, через доблесть, замечательная, давайте-ка проверим, насколько она жизнеспособна вообще, да? а то это прекрасная идея, да, вдруг она окажется нереальной. Поэтому нам нужно проверить, проверить, насколько вы сами сможете соблюдать все свои правила чести и достоинства. Если сможете вы, то соответственно созданные вами люди смогут сделать то же самое, потому что они же проекция вас. Помните, как создавались люди, да? Ясень и Альха, Аска и Эмбла Оживлены были дыханием Одина, Вилли, или по другой традиции Одина, Хинира и Ладура, которые дали им душу, которые дали им разум и которые дали им чувства. Три качества, без которых человек не человек. И вот значит кусочки людей, кусочки богов вложены в людей, а если что-то значит происходит с богами, значит то же самое все происходит и с людьми по принципу связи, вечной, контагиозной, неразрывной связи. Но люди не являются предметом интересов богов. Вот в чем дело-то, изначально никогда не являлись. Они лишь один из элементов всех миров, но не конкретно точка преткновения и интересов. Это мы должны помнить. Человек не венец творения. Нет. Значит, соответственно, богов необходимо проверить. И когда все было связано, один из богов обратим. Бога Одина Локи, которому мы с вами уже знакомы, с которым мы с вами связаны, порождает трех чудовищ, три провокации. Это прежде всего сама Хель, владычица мира мертвых, которая обладает очень жесткими правилами. Если что ко мне попало, плакать бессмысленно. Нет, конечно, если заплачут все, то возможно, но только что все. А если не все, то невозможно назад не отдам это как в одни ворота с одной стороны Змей мидгарда Змей йормургарда является в этом мире ничем иным как таймером локи по рождению мидгарда включим таймер ребята на все проекты ограниченное время точно так же как у всех остальных контуров невозможно бесконечно формировать свой проект знаете это как тот мой любимый кандидат наук, который бесконечно пишет докторскую диссертацию. Кому она нужна через 20 лет, да? кроме как даже и у ему, я думаю, что через 20 лет уже не нужна, это уже какой-то фетиш. То есть делание ради делания, это никому не интересно, нужен результат. И вот чтобы вы, ребята, не заигрались, змей уроборос, змей, кусающий себя за хвост. Всегда будет выступать вам в качестве таймера, стоит вам только ошибиться и дать змею повод открыть рот, он откусит себе кусочек хвоста и это кольцо замкнется еще сильнее, тогда вы почувствуете дыхание змеи на своей спине и третье порождение это был волк Фенрир, ужасное существо. Хотя, когда он был волчонком, он был достаточно мил. Настолько мил, что боги взяли его к себе в Асгарду. Если для Хей была определена своя территория, для Змей... Змейцы была определена своя территория, она опоясывала вот этот вот мир Мидгарда, то Фенрира боги взяли к себе в Азгард. И рос он, говорят, не подням по часам. И единственный, кто его осмеливался кормить, это был верховный бог тюр, славившийся своей храбростью, славившийся своей неоднозначностью. Но и верховный, конечно, он же несет ответственность. Что случилось с богами, что дух сердца забрел страх? Растущий не подням по часам волчонок, который был по-прежнему добр к богам, начинала с каждым днем пугать все больше и больше. Кто рассказывал им, что он грядущие их проблема? Рассказала им об этом вверба. Один, как Бог, странник, отправился в мир мертвых, остраивался к вльве и путем шаманского знания, а из богов Изасов только он владел шаманским знанием. Он поднимает Вельву из мертвых и заставляет ее пророчить. И мертвая Вельва, поднявшись из могилы, напророчила Одину, что Арагнарек неизбежен, и что его противником будет волк, тот самый волчон. Рассказала много чего другого, но история с Фамилиром им запомнилась. И когда Один приехал, вернулся обратно в разгар и рассказал богам о том, что вот такие перспективы, они решили избавиться от Фенрира. Они дважды делали крепкие путы и дважды Фенрир их рвал. В результате был послан Локи к универсальным трудягам, универсальным мастерам в мир с к цвергам, которые из шести несуществующих вещей сделали цепи, которые невозможно порвать. Шаги кошки, борода женщины, шепот гор, корни гор и так далее. Все, что, что, что не существует, а если существует в этом мире, то в виде крайней редкости, неестественности. И вот эти неестественные путы, сформированные из шести возможностей неестественности, послужили для формирования цепи. Причем волк-то был не дурачок, он же волчонок, он же волк уже к этому времени. Он говорит, я знаю, что вы меня обманете, боги начали клясться, не обманем, давай накинем на тебя эти цепи и посмотрим, как ты сумеешь их порвать. Они таким образом играли с волком. Он говорит, я вам не верю, оставьте залог. Никто не рискнул, это был вынужден сделать только ты. зная понимая, что они обманывают волка. С одной стороны, Тюр как личность, как если бы он был человеком, мечтал бы, чтобы Фенрир разорвал эти путы, а с другой стороны, как верховный правитель, он понимал, что это единственное, что может его сдержать, что единственное, что может сдержать неизбежное воплощенное зло от поглощения системы. Соответственно, тюр лишается руки, потому что Фенрир не сумел порвать деяния цветов. Их мощь оказалась сильнее. Тюр лишается руки, а по закону у вечный Бог бог клятвопреступник, преступник не может выполнять функцию правителя. Тюр клятва преступник и он как лидер, несет ответственность за всех. Если бы они формировали цивилизацию, которая строилась бы на основе хитрости добиваться своего, то тр бы не лишился своего статуса, потому что и руку бы не положила, положил бы, например, бревно, так, как это делалось в некоторых сказках, для того, чтобы обмануть кого-нибудь, подкладывали бы что-то что иное да, и обманывали силы. Но Тюр пропагандирует и проводит совсем другую политику. Он говорит, доблесть и честь должны формировать жизнь во всех сферах. А значит, я не имею права солгать, если я дал клятву. И если я нарушил клятву, я вынужден уйти, уйти с этой должности, быть полностью неизложенным, быть полностью нивелированным И поэтому Тюр уходит. Но говорить, мы о нем будем на своем занятии, это лишь история, как Бог ходит, стал верховным богом. Просто бог знания ранее в пантеоне Тюра, он возвышается до верховного бога, но его сознание должно пройти соответствующую трансформацию до верховного. Из бога знаний он должен превратиться действительно во все Отца, силу, которая включает в себя все разумы. И он эту трансформацию проходит через повешенье на древе Игдрасиль с одной стороны, с другой стороны через жертву своего глаза, которую он отдает обезглавленному великану миру и отдает в залог, источ... в источник Урт. Источник Урт это источник древнего знания, того, что пророчит нормы тем знанием, которое владеет мир Йотунхейма, он отдает туда свой глаз и через глаз свой получает эту информацию. Таким образом, находясь в этом мире одноглазым, то есть увечным, тем не менее он не теряет должности верховного, хотя в определенную эпоху считалось, что принцип безупречности не может нарушаться богом и он должен быть безупречен во всем, в том числе и физически, в данном случае не является его одноглазость увечьем, поскольку глаз не потерян, а отдан в залог. И это важно. Вот такая вот хитрость. Принципы чести и доблести, которые пропагандировал Тюр, при правлении Одина проходят некую трансформацию. И получают некое видоизменение. Честь и доблесть это та самая линия политики, которую проводит не все, а только лишь определенное сословие. Все остальные не обязаны проводить это, эту линию. Поэтому бог Один становится богом воинской аристократии, которая обязана это правило проводить абсолютно. Для этого ему нужно было разделить людей на касты. Этим занимался бог Химдаль, о котором мы с вами будем говорить немножко попозже. Пока лишь Один размечает веки, определяет каждому богу свое задание и заодно устанавливает жесткие дипломатические связи с двумя мирами, которые ему очень нужны. Прежде всего это мир Йотунхейма, мир, где живут родичи всех асов, потому что сами они все из Йотунов, но образовав свою собственную семью, отчасти они лишились права бесконечного доступа к этой самой сплошной памяти, прежде всего потому что нарушают основное правило использования этой памяти. Память сплошная, никто не может ограничить произошедшего из этого мира в доступе к этой памяти. А Один говорит, нет, закон будет решать, кому можно брать, черпать из источника урт, от кому нельзя. Его вот пример говорит, что надо принести жертву, что надо дать залог, что-то очень ценное для себя, чтобы черпать из источника мудрости, Дай глаз например, да? это его метод. Или соверши еще какую-нибудь жертву, то есть пойди на самопожертвование, чтобы иметь такую возможность. Ютуна, конечно, с, таким, с такой позицией не согласна. Они говорят, если рожденный в мире памяти, если есть у тебя такое право, так используй это право по полной. С одной стороны, поэтому богам очень часто приходится специально наведоваться в мир Йотунхейма, как Одину, так Локи, так и Тору, для того, чтобы получить какую-то мудрость, получить какие-то знания из этого мира, тех, которых они были лишены. А с другой стороны, вторая дипломатическая связь, которая не так просто образовывалась, потому что сформировалась она по причине двух войн, воинов-асов и Иванов. Первая война привела к гибелями мира, Именно его голова явилась держателем залога Одина, его глаза. Вторая же война разразилась несколько позже, разразилась она из-за убитого Леприму, в свое время будем с ней об этом говорить. Но тем не менее первая война позволила Асам и Иванам обменяться заложниками и в результате в Асгард вошли три бога из рода Ванов это Нью-Йорк, Фрейер и Фрейер. Боги, которые снабжали. Асов, если не памятью, то плодородной, плодородной силой, то есть ми, этим мир, миром, миром живых, миром жизни. Таким образом мир прошлого и мир будущего поддерживает пространство Асгарда и обеспечивает ему существование. Мир Етунхейма и мир Ванахейма, мир прошлого и мир будущего соответственно. Пока все понятно. Один это тот, кто держит своим сознанием связи с этими мирами. Именно поэтому именно Один висит, сидит на самом высоком престоле, и его трон, трон, позволяющий обозревать все миры и Вальхала, где пируют самые лучшие воины, то есть самые лучшие жизни, самые лучшие разумы с точки зрения доблести, чести и достоинства составляющих свиту воина. И он же обладает огромнейшим количеством артефактов, которые помогают ему управлять системой миров. Прежде всего это конь Слипнир, которого мы с вами уже знаем, подарок бога Локи. Он помогал Одину смещаться по мирам. Предполагаю, что без этого артефакта Одина не было такой возможности, но Локи одарил его этим даром. Атрибуты Одина, которые стали общеизвестны, это крылатый шлем или широкополая шляпа и синий плащ мантия становятся для него естественными атрибутами, именно в этой форме он проявляется в мире людей. В широкополой шляпе и в плаще в виде странника, когда ему нужно смешаться с толпой людей и быть неузнанным. И в крылатом шлеме, когда ему нужно выступить в качестве образа грозного бога. Но на самом деле формы, в которых предстает бог Один, они почти не поддаются исчислению. Единственное но. Рана, нанесенная богом, магическим путем, невозможно ее скрыть, ни в какой личине. Поэтому в какой бы личине Один не появился, он всегда одноглаз. Даже если он скрывает это шляпой, повязкой или еще чем-то, он всегда одноглаз. Только, точно так же, как и бог Локи всегда с зашитым ртом, ну в смысле от ранами, от зашитого рта. И бог Тюр всегда однорукий, даже если он с протезом, он все равно однорукий. И богиня Сив всегда в парике и так далее. То есть рана, нанесенная магическим путем, она всегда остается при боге. Рана, нанесенная здесь земной жизнь, в том мире зарастает моментально. Рана, нанесенная магией, всегда остается, поэтому одноглазость Одина это его визитная карточка всегда. Изначальная задача, которая лежит в подложке всего пантеона, это развивать цивилизацию с точки зрения доблести и чести, она ведь не отменяет и она никуда не девается. И маг, идущий по пути северной традиции, ни в коем случае не должен об этом забывать, а то с ним произойдет все то же самое, что и произошло со всеми остальными влагами. В любом своем поступке, в любом своем действии он должен быть уверен, что он прав и что он не подрывает ни чьи, ни своих прав, ни чьих других прав, что не будет нарушаться закон. Вот с этим моментом мы сегодня с вами столкнемся и постараемся уловить вот это вот состояние, а как это чувствовать, что ты не нарушаешь закон? Что В рамках закона ты абсолютно свободен. И где та грань, к которой переходить нельзя. Опять же повторяю, это эти лимиты заданы только в северной традиции. Возьмите какую-нибудь другую, например, греческую, кельтскую. Там будут совсем другие лимиты, Иные, больше, меньше, но будут обязательно. Но вот здесь такие. Не переходить ту самую грань, которая доблесть превращает в подлость или в трусость, да. а честь без чести, вот та самая грань. Конечно, это все будет выражено в рунах, понятно, да, у нас инструменты шифровки один, но тем не менее это есть. Одина достаточно большая семья и всех остальных богов его величают сыновьями Одина, дочерьми Одина да, или так далее. Да намекая лишь только ли на родственную связь, а не принадлежность отец сын, отец-дочь. В частности бога Тора, который у нас будет на следующем занятии, называют сыном Одина, это не так, он не есть сын Одина. У Тора свои собственные родители, и у Тюра свои собственные родители, и у Фрик, и у остальных богов тоже свои собственные родители, И все они из етунов, это родичи, побратимы но ни в коем случае не имеющий такой прямой родственной связи, это ошибка. Один может проявить себя как в Торе, так и в Тюре, так и в любом другом боге своего семейства, при этом оставаясь Одином. А вот любой другой бог не может стать Одиным, потому что ему надо собрать дополнительные качества, чтобы стать Одиным. Так основание может разложить себя на различные проекции, но проекция не может стать основанием, пока не соберет все проекции в воедино. Это математика, я думаю, что на этот закон хорошо помню. Таким образом Один включает в себя всех богов. И чем больше он и соответственно людей внутри него, все есть в его разуме. И соответственно нет в этом мире того, чего не было бы в Одине. А если чего-то и есть, значит Один должен раздобыть некие алгоритмы, которые помогут ему эти недостающие части, собрать. Люди, в частности, очень сильно помогают ему в этом, устанавливая непосредственный прямой канал. Человек-бог, человек-бог, человек-бог. Таким образом, обретая какое-то новое знание, то автоматически обретает его и божество, с которым человек связан. И наоборот, если божество приобретает некие дополнительные формы развития, то на человека это проецируется точно так же сильно. Мы с вами на каждом занятии будем устанавливать контакт с определенными богами. На этом занятии мы устанавливаем контакт с Богом Бодиным. Он нас будет учить пределам возможного и будет показывать, что на самом деле пределы возможного значительно шире, чем вы себе представляете. Он есть, но значительно шире. И чем больше ты узнаешь, тем в большей степени расширяются эти пределы. Пока ты знаешь мало, это Узкие пределы. Как только ты начинаешь знать больше, это большие пределы. Один дает нам инструмент, как расширить свои пределы, и как практиковать через этот инструмент, чтобы его расширить, о чем мы будем говорить сегодня же.